Если бы жена фараона ждала, пока пройдет время фараона, или изменится его состояние, то она не заслужила бы... Господи, построй мне у Тебя дом в раю. И если бы верующий из рода Фараона ждал, пока время изменится и придет облегчение, то он не заслужил бы звания «Верующий из рода Фараона». Ты. Да. Ты. Поистине ты был создан для твоего времени, и твоя жизнь не повторится. Так что не трать ее впустую, ругая время и условия, оплакивая свое положение. Делай, как делали твои предшественники». Хотя они жили в тяжелое время, но они выполнили свою задачу, а если бы они жили в благоприятное время, то все равно выполнили бы свою задачу. Реформаторы не выбирают время, в какое им родиться, но они умеют заполнить свои страницы жизни. Сотвори у Господа твою славу. Воздвигни в будущей жизни здания своими великими благородными деяниями, даже если весь мир ополчится против тебя. И знай, что Тот... Кто создал тебя именно в это время, то Он дал тебе подходящие инструменты и способности. Иначе Он не призовет тебя к отчету за то, чем ты не обладал. Так что ищите помощи у Аллаха. Братья и сестры, подписывайтесь на канал. Ассаламу алейкум.